Всем привет! Вот, наконец-то и долгожданный новый видосик. Надеюсь, в этот раз я тогда пытался записать с Яриком видосик. Мне позвонили друзья, начнем мне прикалываться. Короче, звонит мне сейчас какой-то дядька. Вот просто, когда лагает, все пофигу. Даже, сука. Я не знаю, короче, я ребля, если чё, короче, будешь звонить ментами, хуй его знает. Звонить какой-то дядька. И говорит... А, ну я, короче, говорю, алло, там что-то говорит, он такой опять, алло, ну слышь ты, заебал, Саида позови, типа они русские, эй, слышь ты, Саида, позови, он, бля, мужику где-то 30-40, какого Саида, он такой, ты заебал, похуй, с тобой поговорю, значит сюда, сейчас берешь свои бабки, Саида, и езжайте в гостиницу, блядь, я такой, чё, какая гостиница, ты кто, он такой, ты как, блядь, со мной базаришь, я это и сучка, я такой, наверное, номер машины он такой, я, блядь, сейчас преду тебе жопу твою, короче. выверну Выверну наизнанку, блядь, и засуну твой язык, тебе сойду в жопу, ты понял, блядь, все, давай, жди, я выезжаю. Ч, блядь? Ярик, я же с грохом, блядь, зачем? Че? Вот, и г-шка начала выбирать. Здесь сейчас такого не будет. Если бы с не Ярик, а Искандер, Здравствуйте. Так, тихо. Тихо первое есть какую искандеры каникулу мы теперь можем снимать в досе каждый день Иска, ублюдок! это специально для полигона нет, стой, стой, нет нет, а кстати тот чекпоинт, по-моему, он такой фальшивый который нужно, а ты взял? ты меня-то хоть подожди тогда а тут тяжело, тут нельзя остановить ну фасовка шучу Иска, хочешь расскажу о нигде, сначала? давай негров в темноте нашли Сука, я упал. У меня еще вид от первого лица включился. Мои. Ой, А каким образом? Ты подъедешь сейчас сюда. А я тогда и Не застрянешь красавчик Не Не застрелишь Не застрелишь Не застрелишь меня. Не застрелишь Не Не застрелишь меня. Я Саня, давай. давай! Я застрел жестко, а я лбом застрел там. Давай, давай. О, ура, ура, ура. Потом, там, назад. Назад. Давай, давай, давай. А он отощит прям стены. Иска, толкни меня назад. А я сейчас выкинь сам съел, okay. Окей. Okay. Да ты я застрел за тебя. В смысле, за меня ты за занятая фигня, что ли? Так я хотел тебе помочь. Сука! Аня. Я Давай, а давай, давай, нет. тяни, тяни, тяни, Вот, Ой, вот, если знаешь, что я тебе скажу? Что, да сука, я твои клаву <с Devon> стал слышать. <связ <Individual> <связь> Это реально тяжело так. О, да. О-о-о-о, тихо, тихо, я проехал. А я нет. Тихо, нет, не падай. <связь> давай, давай. <связь> Кто-то мечта будет толкать, давай, давай. Красавчик. Я поехал. Има тихо. Могу, тихо. Иска, оттолкни меня чуть-чуть. Ой, тихо-тихо, ты... тихо, стой, куда? А ты Ой. уже. опять <смех> застрял. Ты серьезно застрял опять? Да, колесо тут. Ты было... смотри, я застрял, я просто. <смех> Иска пробел и назад. И или я сейчас упаду, или ты меня спасешь. Или я, я, я, я пол. Я сейчас откуда находил. -о, о, о, пошел, пошел, пошел. Я тебя сделал посты, потом. То, что я знал то, что. сейчас. Здесь нужно друг друга просто пропускать. Если просто не пропускать, видишь, ты падаешь, и если тебя кто-нибудь другой не вытащит, то это все. это капец. Посмотри, как я сейчас. А как вы бы тут настолько у тебя проходили, пожалуйста, как-то. Настолько выполненный квадратных... капец. Не, бро, не, не, не, садись, сади. Что... Я на волоске смею от смерти. Трой, тихо, тихо. Эй, братан давай-то без этого <связь> иска давай-давай есть нет <связь> толкни, толкни, не куда то мне! куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то куда-то то тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет. Давай, фу. ну стой, стой, стой, стой, стой. Нет. Лима, стой. Что за дела? Тащи, тащи, тащи, тащи. Давай, не Давай, семерочка. Вишневая семерка. Он, а, Фары. Фары. Я не понимаю, что он прикол. О, давай, давай. Тащи, тащи, тащи. Давай. Муравнам, по-моему, у меня сейчас упаду. У меня упаду сейчас. Я придумал, знаешь, или... не или... Нет, у меня, короче, перс выпрыгнул из тачки. Здесь автобусы-то все, наверное, кого. Вот. Так, там-то не так, ты запел тупо. Так, давай. Давай, что-нибудь прыгну. Мне варенья тут. Я прошел. Пошел в жопу биомусор. Сам ты биомусор, слышишь, ты животное. Я не животные, человек Вообще-то все люди животные, если ты не знал. Мы млекопитающие, млекопитающие это животные Ты уверен? Да, это биология, ты что, Человек. А тебе я подписчики это оценишь, что они назвал животными. Ты скажи, что стрелки не переводи. Как я тебе его дам, я назад не смогу приехать. Там же вообще-то... Я же проехал, все, я же чек взял. Да, ну я чаще попытаюсь пробежать. А там жесткие прям разрывы надо ехать? Нет. Ты, кстати, можешь там пешком пробежать. Я дурак. Я просто взял, просто так, то пробил. Да, блин. Они были с щеликов, что он приезжает. Да, тихо, тихо, тихо. Типа, не надо помнить. Ты куда упал, дебил? убирайся наверх. убирайся наверх, дебил. А -а -а -а. дебил. Дебил. <связываешь> не, реально как тупо падает чисто по один дыркам. Так, влазим отсюда, Закрываем. Чебулет, ну, дурак куда-то упал. Чебулет, ну дурак куда-то упал. О, что, что? Что? Что? Что? Тупо как-то.. Бля, а как тут проехать? е меня, я, я сам не знаю, как там проехать чем мне тут. Так я тебе скажу, подожди, а как там проехать? Я что знаю, я, я, я еще и Но, то, видимо надо было все-таки это. Заниженный, да. короче, А что там? А хотя несколько у нас же как обычно не Да Если стоковые типа, у нас вот как, как стоковые же занижены Ну типа, у нас... типа я вообще не могу доехать, Лол. Пидыркейти. Доезжай. Там где-то надо спокойно, а где-то надо быстро приезжать. Ну это быстро, спокойно, я не могу определить. Давай тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да По что сейчас сделал подкат? Побог что-то можно залезть хотя бы. А нет, так можно. Нет! Нет, стой, живи, живи, машинка! Живи-живи машинца И я под, падаю как 23, Я же типа сейчас на программиста учусь Самая лидная специальность в колледже И подруга мне вчера звонит Говорит, слышишь, Тимур, у меня тут В ВК сообщение я отправить не могу Только читать и звонить Я такой, и чё? Ну ты же программист, разберись no. Я говорю, я чё? В ВК работает, что ли? Я говорю, возьми Жалобу, напиши, я так вот при чем? Это, это типа знаешь, ты же факс составляешь, да? Ну позвони самому боссу, скажи, почему у меня факс не отправляется, ты вообще работаешь на двух разных работах. Это то <с же <с самое. Ну ты же там типа торгуешь? Почему мне на рынке места не открывают? Я что, знаю что ли? Значит не хотят. Сука, стой! А тебя кто-то будет смотреть из семьи? Материшь, тебя все смотрят. <гас> нет, нет, нет, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ема! Ты дурак, нет, ну, я еще не могу пойти на этих тупых. Ну, ты понял, короче, о чем я? Мне главное, чтобы меня подруга мои посмотрела и девушка. Твоя. Какая девочка из-за тут ты Какая девочка стала девушка? Ал ⁇ У девушка? Моя девушка. Что за твоя девушка? Что если она это посмотрит, это будет пиздец. Какой-то лаговый гта. Ну просто называет меня что я лох такой, не может одно место. Я пока ей, короче, это, если, ну, у меня канал на странице висит, но я надеюсь, что она его не смотрела и не будет смотреть. А ты уверена там? Я не уверен, но я на это надеюсь просто. Ну, подруга посмотрела, а Вик, если ты это смотришь, то привет тебе. Сука, давай, да блин, а как тут проехать? Я вообще не могу понять. Короче, ребята, а... скидываемся, 10 тысяч. Искандер назвал мою девушку свиньей, я приеду, дам ему пиздулей во, на скроме. Надо может сама подъехать. Да, скидываем... А, у меня номер, нет, у только... Ну, я возьму ради этого случая, когда её номер. Я специально дал. Из конверта 25 к. Дураешься? Сука. Давай. Не жирно ли. Блять. До да какого тут пройти? Я, я короче, я ебал, я там короче пешком пробил. Так. Я тут не могу пешком пройти, ты там особенно не пройдешь. Получается большая дырка от насколько это детей получается. Большая дырка. Супер. У меня там большая дырка, он ли дырка? Я не знаю, с камерой, я не проверял дырку. Отправьте один раз. Вроде как девочка. Опа, на. Только не сбей меня. фух. Я вс ⁇ Дырки супер. Да ну я почти прошел, но я упал в конце. Я обиделся. С контент давай дыр. проходи. Да дырки тупые. А девочки просто тебя будут любить, тебе сейчас показывается, что тупые. <сас> Блять! <сас> я знаю, чем заняться, пока тебя нет. <сас> Херня пострадать. В <сас> да. дырке попадать. Нет, поездить по ранку. Сука, вы еще в тачку занести. Так что <сас> я не могу пройти эту срань. Срань, господи. Не ну, проходи. Ежок ты прошок. Прошу ты. Ты просто не любишь дырки. Ты что, охуел? Нет, ты что? Охуел? Так ты даже не попадал мне в одну дырку, а я сколько раз... Охуел? Охуел? Ребят, 20 тысяч лосьев он приезжает ко мне. Нихуя, 20 тысяч лойсов, У меня такого в жизни не было. Ну вот, можно берет. Ну, по-моему, максимум 3к было. Сто, стой! Нет, 20 тысяч лося соберет, ты ко мне приедешь? Блять, да. Нет, если 20 тысячк на билет соберем, вот тогда я приеду. Так что сейчас давайте, наоборот, сейчас. 20к, короче, ребята. И он бежит ко мне. Давай, машина, блядь. Ну почему? Почему? Почему? Скажите мне это. Е. Шамиль? Какой Шамиль? Ты ч мне изменяешь? Какой Шамиль? Алё, это Шамиль. Миссия выполнена. Сука, нет! не что ли? Какой Шамиль? Темру, помоги, я не хочу эти дырки. Как эти дырки? Как-нибудь лечь за мной. Я сейчас чек возьму. Йоп твою мать! лайфхакер <свай> нет лайфхакер хер лайфхер блин мы тогда no. на геликах это перепрыгивали no. а тут теперь на еще лучше на низких да нет у нас не занижено но я на гелике не замобила ребята хотя он это не снимал дебил а зачем это снимать да для ролика кофе все снимает я че кофе слушаемся. что ли я долбоеб тимурка я не кофе я это я понимаешь я это ты 2 0 так я могу прийти бля блин, я, я это бля. ты ночью ты что с ним? ты че охуел? ну так и есть я, я, я, этот, я у тебя ночью все время я у тебя все время ночью вы сижу в ВК. Хотя а. у тебя больше на сколько время у нас опаздывает? часа. Не опаздывает у меня вперед на 4 часа от тебя. Да как это проходить, п твою мать, а? Друзья, последний куда-то. Гей-бой! Ты там поешь, блядь, ты что там слушаешь, а? Ты, блядь, не гей! Твои качественные песни. Короче, тут за один раз я не могу пройти. Я вот их больших дырок. Давай. Где очка тут 20 плюс. Сука! Ну нет, наука. ну Бля! Тут у нас с первого раза, короче, проходить. Мы могли тут выйти и побежать. Да какая разница, риска? Два честно пока проходить. Ладно. Хотя, похуй. Да дураки, только что хотел, честно. Я уже заебал туда, потому что. Ребята, это реально сложно. Хочете сами попробовать попробовать. Хочете, хотите. О, Учитель о, русского. Уйди от меня. Да сука, с, не, не, не, не так. Вылетают, о, я взял чекпоинт. Я в нем морды протер. Как до проехать? А, во. Тима, по-моему, Тихо, чубурев, тихо, чебурек. Тихо, чебурек, тихо, мне там топить не надо. О, четко. А куда тут? А, во-во-ба, мы там зад. А, -а, а, вот, я вижу, стой, подожди, стой. Возродись сначала, возродись. Зачем? Чтобы, вы... Ой, Чтобы вырваться, выровняться. А зачем? Я так ровно поеду. Не, я выровняюсь, так, пока что. Конечно, красиво. А топ ч? Ты респаунся, респаунсия? Да Браво. я знаю. А типа куда дальше? Типа? Вот ко мне вниз, низко потолкни плес. Почему? А, сейчас вот я вниз. Сука. Подожди, стой, стой, на контейнере что ли надо? Нет, вот где ты был, это просто там, чтобы развернуться можно было. Вот куда где ты был. Я ж тебе говорю, вниз, это что, а... М, наверху это просто, чтобы развернуться. Во. Ну, почему, наверху на туда зачем? Куда ты, блядь? Четко? Ага, и упал. Из как потолклись? Спасибо. Что подожди. Еще? Что? Давай. Все. Что, блять, ладно. А зачем ты за один что ходишь, не проехать? Типа ты красавчик, и блять ки оставляешь? В смысле, я же, блять, возродился. Блять, взрыви эту фигню. Я думал, лучше с тебя взорвать. <плес> Тут, короче, это быстро надо проходить, сука, иначе ты там это, подел... ну, будешь застревать, короче. Я там стоял спокойно, чё ты хочешь делать? Ну, и чё? чё Драк, что ли? <плес> <плес> <плес> Упал как бомж. Я в этот в автобус запрыгнул. А как без автобуса вылезти? Я тебе про ч говорил, там вообще было сложно, когда я за автобусами пытался Нет, дебил, НЕ в досрочном! У тебя был парашют, дебил, ты мог долететь там до чего. Ну я это так и хочу сделать. А у меня нет парашюта, говно. Почему ты не Брат! Сука! Опа, здорово. <свят> Братан, поехал. <свят> Плюс никуда не даст, зеленое колесо заткнень. Сука, давай, я почти. <свят> а че тут мой же гуль делает? Братан, поехал. Ой, стой, блять, почти. Ну, блин, зачем ты меня толкнул сейчас? Вот тогда ты прям ты хорошо толкнул А вот в этот раз это было уже отличное Как я тебя как ты, я то сильнее Я обычно на рампу остался А, да? Он залетает туда назад Ну, давай, вратаем Тихо, стой Теперь ты Сука, ну зачем ты сейчас за него толкнул, когда почти получилось Что получилось? Там сегодня было все плохо Например, Михаил Петрович иска нет нельзя иска Иска чуть-чуть просто потолкни чуть-чуть алло. алло да я вернулся потолкни чуть-чуть просто потолкни О, еще чуть-чуть я не могу этого взял но я могу так сделать нет ты Давай, давай, давай, давай, давай. Мы слажим. Я знаю, как надо сделать, короче. А я почему живой? А почему ты не поехал дальше? А я не знаю, иска подтолкни. Сейчас, все будет четко. Сейчас я тебя взорву, да, урод? Вот чисто Искандер мне помог заехать. А я теперь, блядь, ему не смогу помочь, пиздец. Жесткая подстава uh -huh. И я uh -huh. вот на том автобусе пиздец много раз застрелил Искандер, знаешь как я Надо смогу это. тебя спасти? А? Знаешь как я смогу тебя спасти? Как? Пройти скилл тест А куда дальше? Не Не смог спасти А куда дальше там? По дыркам в каждый попадаешь, двадцать 25 этих... получаешь опыта. А, все, я увиду Если я подумал в другую дырку, у меня моя.. Это... Тебе дает 45. Если я в чужой дырку окажу. Короче, не я тут никак не пройду. Ты должен финишировать просто. Ни хера там лететь надо! Бля, тихо стой, знаю, что -то. Ты дебил! Зачем ты дверь сломал? Ой, да сядь ментально. в машину! В машину сядь? Бля, вы надо? просто не знаете, как это тяжело. Это очень тяжело. не понимаете даже. Вы думаете, на видосе это будет легко, но. Да, на самом деле Ребята, это очень тяжело Тут надо выровнять каждую херню. Надо каждый раз помогать путь. Не поможешь, не пройдешь. Ты не Я так лох. 54 минуты. <гас> Стой, тут хотя бы остались снова. Давно ну, не получилось просто листом зайти, а в тут лифтом зайти поворот и поехал. Так, у меня машину застряла я сейчас левый сразу. Mm -hmm. Тур воды финиша? Mm -hmm. Я вижу тебя. Mm -hmm. <laughs> пытается что взорвать РПГ. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Не успел. Я хочу тебя спасти правда. Как? Она не убирается, чел. Но это не в меня резко. 14 раз меня уложил, эх ты. О, я попал в автобус, смотри, она пролетает мимо. Мари, сейчас я тебе покажу прикол. Что, блядь, Просто покажу? Мне понравился прикол. так хочу пошутить. Нет, ты здесь финиш! Нет, Теперь Искандер! Я. Нет. Пять я челик. Пять патронов. Нет, Иска, тут. Тут финиш! Я тебя спасти уже сейчас могу! Нет, back. Искандер! Искандер, фу! Я тебе не думал, где ты упал? Здарова. Она пробивает вообще? Нет, чуваки. Чё, блядь? Ты меня, блядь, возле финиша убил! В смысле? Я по тебе уже задолбался стрелять, у меня короче снайпа какая-то, блядь, косая, видела первая, надо ее убрать. Она которая этот, который подробно? Она, которая самая первая. Когда типа такая еще пиу. Да, да, да. Нормально она снайпер. Нет, не которая, это пиу, шш Она просто пиу. Пиу. Она... Да и что этот сосед чуть-чуть. Не я ничего не знаю, вы меня хотите убить. А теперь я беру скоростелку. А с ним потом. Сука. Тему я тебя спасу. Я тебя блять спасу. Ноль патронов, надо закупить патроны. А нельзя закупать патроны, Ой, oh, это oh, полжи НЕТ! О, oh, я финишировал! Ау бэбэк, ау бэбэк Модафака Ау бэбэк, модафака Нормально ВОУ! Пошли... Пошли дальше <laughs> Давай, давай Пошли дальше мы давай, давай, Так, давай. идем, идем, идем Давай, давай, давай <laughs> Вот так туда там проходим <laughs> вот, вот так вот Вот так, вот <laughs> Давай, давай, давай Спиной не смотри, <-tch> что он делает! Ох, кстати, он депчик делает. Да, да, О, май Тимур, это прошел. У меня сейчас просто такие эмоции. Я сейчас на небольшую ставочку ставлю. Вы поймете, что я сейчас чувствую. Знакомьтесь, это модный админагурстик Тайч. Но в этом видосе, Тайч это я. Сейчас мы сделали таючу собачий кайф. И это начало моих эмоций. Окей, это значит... А это я. Но, как я сказал, в данном моменте это роль не игра. Сейчас Тачу пойдет от собачьего кайфа и ему будет сниться, как он во Франции с мамой пьет чай. Но. Таич это я. Я испытаю бурю эмоций, как я прошел скилл тест Смотрим, что было. Вы чего? А это мое лицо, когда я уже возле финиша и говорю, «Искандер, я почти прошел!» «Ты, Ты нахера его отпустил?» А теперь посмотрите на мою упоротую рожу. Это уже я. Я? Я. Именно я. Вот такие эмоции я испытал, когда я наконец-то прошел тут гребаный скилл тест О, Как у меня камень с души упал. No. Oh. Oh. Я говорю, что скоро вернусь. Я вернулся. Делитесь этим видосиком. Вот. Нам со Искандером будет очень хорошо и приятно, потому что мы поделились видосиком. Пишите комментарии, ставьте лайки. Стриму, надеюсь, скоро mm. все-таки вернут. Если мне их навсегда не заблокировали. Да. Значит, <связываю> а это будет капец. Вот, всем удачи, всем пока. О, у меня ничего не спищу нам. На мост. Посмотри <связываю> <На> мост. <связываю> Я вижу самолет, который влетает в очку. В общем, всем пока.